Привет, мужики, это Человек. А сразу скажу, у этого ролика спонсоров нет, деньги мои, поэтому, пожалуйста, влепи лайк. Если на канале Человек вы видите КБ, значит, ролик будет очень крутым. Вы давно просили в комментах. И вот, пожалуйста, просили, получаете. Поэтому, ребят, надеюсь на лайки и поддержку. Сильно затягивать я от начала не будем, поэтому просто скажу, начинаем. Давай уже по традиции, пом-пом-пом-пом. Еще раз. Пом-пом-пом. Еще раз. Пом-пом-пом. Ну ты понял, да, что это такое? Это КБ. Аккуратненько, аккуратненько. По комментариям я понял, что вам не нравится большая вебка, поэтому я ее большой, собственно, вот такой вот и оставлю. И Чисто на пол экрана. Нормально. Даже вот так сделала, а то меня совсем не видно. Не, на самом деле хочется, чтобы вебка была больше. но типа, why not? Да, давай это понапиши, пожалуйста, норм это или нет. И, собственно, посмотрим. Потому что мне нужно ваше мнение. В общем, деп 25 тысяч, плюс процента прома у них с группы, там в честь вроде бы как выхода новых кейсов, короче, 22%. Там что-то стикерс 20, 22, короче, ну что-то такое. Но тем не менее приятно, потому что 25 мы получили 30. Естественно, блин, КБ, это вот реально тот сайт, на котором мой канал просто стрельнул. Это, ну, это реально. Начинаем мы с fast открытия вот этой истории. Это не такие дорогие фри-кейсы. Главное, что идет запись, потому что деньги не маленькие. Это не такие дорогие фри-кейсы. Да, я отстаньте! Это не такие дорогие. Дубль номер 33. Это не такие дорогие кейсы, поэтому их, конечно, Конечно, с вашего позволения, хотя вы мне не ответите, никто спрашивать не будет. Кстати, 150 к балансу. А, а, -а, -а, -а! их можно три раза открывать, потому что ра что я делаю? Я типа сижу и думал, что это типа фри-кейсы. Ну, блин, по привычке. А эти кейсы даются за бонусы, короче. Все, у нас было 2,5 бонусов. Там э, типа за каждый вроде бы 10 получается рублей. Э, один бонус дается. Вот, блин! Но ну это вообще прикольно. Это прикольно. Я просто сижу и такое, а что за... Я думал, честно, они забаговались. Кстати, 360 рублей. Я думал, они забаговались, потому что он открывается, открывается и открывается. Кстати, 100 с чем-то. 201 рубль вообще. Блин, я уже такой думаю, типа, вау, это сайт сломался. А это у человека с головой просто траблы. Ладно, бывает, в принципе, всякое. Фастиком откроем за 100. Ну, короче, с этих фри, так называемых, кейсов плюс 1400 рублей. КБшка, Вот реально, это просто, знаешь, на ностальжи зайти сюда и пооткрывать здесь CSGO, Counter-Strike кейсы. Так, рисковать не будем, конечно, хотелось бы. Но черный алмаз, что тут можно самого плохого? выбить. 6000 гипноз, чисто 6000 гипноз. Ролик, мо... я думал, они будут дороже. Да, Ладно. Так, стас, главное не тильтовать, потому что сегодня, то бишь, получается, вчера вышел ролик. Давай вот этот кейс, кстати, откроем, где мы открывали кейсы в Counter Strike. И я немного на тильте до сих пор. Кстати, кто 4000, Найс. Nice! Кстати, кто не видел, посмотрите, там мы открыли новые кейсы. Браво, кейсы, кейс. Балуешь меня, КБш. Вообще просто, ну это не рад. Короче, кейс с наклейкой и что-то... Ну и, короче, ничего не выпало. Блин, удар молнии было бы... Но, кстати, окупает. Удар молнии было бы повкуснее. Ребят, небольшой спойлер. Ну, просто красота. Это небольшой минус, но это круто. Я этому тоже радуюсь, потому что можно... Ну, там же 5-7 и минусануться. А вот такой дроп, это достаточно круто. Хоть и минусовый. Вот, скоро будет крутой проект. Спойлерной, это будет битва сайтов. Реально, очень крутая. У меня такой проект был на канале, но это было очень давно. В общем, будет прям все офигенно. Готовьтесь, ребят. Готовьтесь, скоро будет... Вот, он знаешь, на моем канале была рубрика проверка всех сайтов за один ролик. А там будет очень крутая именно рубрика, где мы будем за один ролик брать только несколько сайтов. Ну и типа... Короче, проект будет крутой Поэтому <смех> ждите Орион, кстати, здравствуйте Но ну, я думал, он будет стоить дороже Ладно, пока результаты особо не утешающие Ибо у нас все-таки была тридцаточка Я сейчас предлагаю попробовать зайти на обгрейды Зайти на обгрейды и попроб... Найс, я что-то залип я залип, мы бэкнули баланс. А что сейчас сделал? Есть кейс за 10 тысяч. Давай попробуем. Сегодня по дорогим а, я не открывал а дорогие кейсы здесь еще. Ну, типа, сегодня получается первый раз, как мы это долбим. Вот, и поэтому пробуем, так сказать, первое впечатление от этих дорогих кейсов. Да, ну, вроде бы я их не открывал, потому что роликов по КБ, в принципе, давно не было. У нас не такой большой баланс. Мне не стоит об этом забывать, тому как... 7500. Ну ладно, нормально. Потому как я могу на дорогих кейсах просто сейчас все всадить. Но блин А, двенашка! Нет, это пойдет. Это, это еще вот так. Это еще нормально. У меня сегодня крутое настроение, потому что все-таки я надеюсь, что... Блин, это плохо. Я надеюсь, что КБ на моем канале залетит. Вы реально просили, давно не было. И вот я искренне надеюсь, что идет так Хорошо. Это 16 тысяч, Но это типа плюс 6 тысяч, не так много, поэтому тут особо радоваться, ну такое, медвежий нож, стажа 6, 8 тысяч, ладно, тоже пойдет. 18 остается на балансе, у нас крутится кейс за 10 тысяч руб. блин, это хреново. Ладно, ладно, заметили, да, что я без негатива, ну, сегодня, знаешь, Краса! 30-40 тысяч почти, плюс 9. А, хорошо, еще раз кейс за 10 тысяч. С этого мы делаем x2. Слив это круто, не слив это тоже круто, потому что если будет слив, это будет плюс шансы. Так оно работает везде, если кто не знал. Поэтому делаем смело 15 тысяч. Заходит круто, не заходит тоже круто. То есть во всех вот таких моментах нужно искать как положительные стороны, так и отрицательные. Положительное, что шансы бустанутся наши. А что, кстати, у меня байтово, байтовая прокрутка стоит. ой ну что-то она слишком байтовая. Оно за... Нет, ну вот это уже красота Вот это уже красота, сейчас по балансу интересней Продать Так, 44 тысячи рублей Слушай, а если ты прямо сейчас Чисто как человек умеет байтить на лайки Ну, на самом деле Я тебе попрошу поставить лайк Сделаем такой небольшой с тобой интерактивчик Смотри, я найду сначала этот кейс Если ты прямо сейчас поставишь лайк То я хочу рискнуть и открыть кейс Опять же, если я его найду Вот это за 30 тысяч рублей, Рокфеллер Прямо сейчас Да я вижу, что ты в сомнениях, в смятии. Реально ставь, реально откроем Просто <смех> это чисто двусторонняя связь Давай, прямо сейчас Ставь видео на паузу, я жду Вот, ладно, вебка большая Вот этот кейс Короче, ставь видео прямо сейчас на паузу Я тебя подожду И мы откроем вот этот кейс Реально сделаем интерактив с тобой, с моим подписчиком Давай Вот давай даже так, ты лайк ставишь на раз, два, три, а кейс открываю Давай, раз Что-то вообще есть, подожди, я, я как бы не знаю даже ну, типа, просто прикольно его открыть, это контент в первую очередь. Ну, короче, давай, на раз, два, три ты ставишь лайк, да, договорились, я кейс открываю. Жду. Раз. Готов? Я я уже готов. Два. Три. Лайк поставлен, кейс открыт. Интерактив с подписчиком, блин. Давай. Найс. Найс! Красота! Это потому, что ты лайк. Дай тебе руку пожму. Давай, тяни как рано, давай, даже пять. Долбани в этот монитор. Оп! Вот этот пятюлю дал, нормально, Давай. Так, еще один кейс можно открыть, но что-то как-то не особо хочется. Ребят, ну, реально напишите, что по вебке. Типа мне просто нравится, когда она вот такого размера. У человека а, заметили, да, разное настроение. Бывает, когда я вообще без веб, а бывает, когда она просто, блин, вот так на пол экрана, nice. хороши, хороши хорошее. 20 тысяч. Стоил кейс, ну что-то совсем уже она большая. А, 64 на балансе. Это прекрасно. Это, это вообще шикарно. Так, а что тут есть? Давай 70 тысяч посмотрим. Баланс. Блин, нужен какой-то скин, чтобы выбирать скин. Вот это вот круговорот скинов на кейс батле. Ладно, ла, даненько. Кейс за 10 тысяч. Если минусанемся, год, потому что шансы чуть бустанутся. Оно реально так работает. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так, так, дорогие друзья, 86к Блин, реально классно, мы окупаемся за сливы в CSGO Нам нужно всего лишь два скина Неважно, какие они будут, потому что к ним мы будем добавлять баланс При, Блин, это круто Давай посмотрим от 70 тысяч рублей У меня есть идея сделать два апгрейда Так, градик, кстати, вкуснота, что еще есть? Че еще? Ну, за сотку? Можно замахнуться, что самое дорогое? Ну, медуза. Можно на ну медузу замахнуться, потому что у нас 80 тысяч. Можно сделать по-другому. Блин, но Делчика нету. Кстати, есть золотая Ар... Прочитать надо правильно. Арабеска. Я потому что Арбасека ее постоянно называл. Но Глоградик это дефолт, Серьезно? Ну, типа, смотри, мы можем сейчас сделать 75 процентов. И заапгрейдить в Градиент. Но это на максималке. Либо мы э, не рискуем и делаем, собственно, два апгрейда. Давай я сейчас попробую пробить кейс за 20 тысяч. Просто посмотрим, что по шансам. Если он нас не окупает. Это будет шикардосно, потому как мы сразу делаем апгрейд на... Э, соп... Это будет два апгрейда на Глоб градиента он процентов зайдет. Все, это уже на не чекайте. Просто, просто проверяйте. Просто проверяйте. Проверяйте, ребят, серьезно. Это будет 2 апгрейда, которые по-любому зайдут. Прям процентов. Я показываю, так, нам нужен самый дорогой скин. Я показываю один раз. Вот просто один раз. Нам нужно сейчас слить, чтобы следующий апгрейд зашел. 18% на нож-бабочку Градиент Найс, внутренняя ошибка Так, мужики, у меня сейчас просто вылетел сайт Вот у меня два скина есть а, Собственно, что мы делаем а, Смотри, на балансе лежит 101 тысяча то есть, как можно сделать? Конечно, можно сделать апгрейд, в принципе, на 150. То есть, будь то рыцарь, будь то медуза на большом проценте. Но, то есть, смотри, большой процент это 75. Но есть 25, что оно не зайдет. Деп не такой большой. То есть, в принципе, с 25 тысяч, да, изначально то, что я наметил, это был градик за 75 кусков. В принципе, он должен зайти. И это будет неплохо с такого депа. Если мы заапгрейдим медузу, это будет вообще отлично. Но 25% на то, что она не зайдет. Я же хочу Сейчас чуть-чуть подслить, после этого сделать апгрейд, который зайдет просто со стопроцентным шансом, потому что мы сейчас сольем, да, это будет 38 тысяч, потом мы делаем 100% апгрейд на градиент, я вам показываю один раз, ну и вы, наверное, все, блин, без меня прекрасно понимаете, как это работает, я не хочу сливать такую сумму, поэтому я это делаю с Ивова. так, я думал, сейчас градиент зайдет, это было бы очень круто, ну ладно, а, и сейчас мы у нас... Денег получается 64 тысячи. Мы просто делаем all-in на градиент. Шанс того, что он сейчас зайдет, реально 100%. Так работает абсолютно на каждом сайте. После того, как ты слил, он у тебя заходит. Просто проверяйте, если вы мне не верите. Почему-то единственное у меня... Еще раз обновим. Апгрейды. Во, МК-коалиция. Так, еще раз я выбираю 70 тысяч рублей. Вот этот Глок-градиент. Весь баланс это 75%. То есть 54к. У нас еще даже остаются деньги. С 25 тысяч это реально очень круто получить. Просто реально надеемся на то, что он зайдет. Но по моей методике, по моей логике, это должно залететь на 100%. Это не 75, здесь 100%. По-любому он зайдет. Если зайдет, я не удивлюсь. А вот если не зайдет... Но я уже реально такой думаю, просто сижу, это было близко. Градиент, реально ничего удивительного нет. Сейчас этот градик мы будем выводить. Другой вопрос, сколько он стоит в стиме. А, у многих будет вопрос, почему я не вывел пламя. Пламя это очень крутой скин. За 36 тысяч его нет. Он стоит дороже. Ну, то есть я пытался на ВД выводить примерно за такую же стоимость. Он не вывелся. Дигл пламя это очень круто, но он стоит дороже, к сожалению или к счастью. Поэтому вывести его не вариант. А вот Глок Градиент это реально тот скин, а в теории, который в цене будет дорожать. Поэтому сейчас будем его выводить. Водить. Так, у нас остается десятка. Я вот реально сомневаюсь, что сейчас что-то выпадет, потому что у нас градик. Так, давай пробуем. Давай сейвово двадцаточку. Что-нибудь есть нормальное? Падение кара, кстати, why not? 52%. Так, запись главное, чтобы шла. Надо было графит оставить. Кэшбэк 200 рублей. Вау Блин, ну надо был наверное, график Я не знаю Я думал, я сделал апгрейд И причем я сам понимал, что он не зайдет Но на... ну, это уже, это, это азарт уже называется Короче, выводим градиент Хотя, хотя бы Но на самом деле это не, не так плохо Потому что, ну, ну, я немного тут Ну, я не знаю, я сейчас глупо сделал У нас X Сколько это X получается? Ну, то есть 25к 75 Я думаю, в стиме он стоит под 80, по 90 тысяч то градиент это прям идеальный вариант Ждем, принимаем и смотрим цену в стиме Блин, все-таки вебку надо делать меньше Потому что вы вот этого не... То есть я вот так нажал принять, вы вот этого не увидели Блин Ладно, все, принимаем градик В общем, мужики Я уже увидел цену И я сейчас хочу сделать Я знаю, что вы ее не видите Небольшую интригу Как думаете, сколько стоит? Реально, ставь паузу, пиши коммент Я почитаю, мне интересно Просто чекайте Так, мы видим два мы видим 72. Классно. Мы видим 76. 176. Она стоит 101 тысячу. Я не знаю, сколько здесь по продаже. 100 тысяч рублей. Было продаж за 120к. Мужики, ну как вам такое? 100 тысяч рублей. На сайте 75к цена. Тут 100 тысяч в стиме. Это плюс 30к. Итого у нас x5. 25к было. 101 в инвентаре. Я немного тильтанул, что я сделал полный идиотизм с э, АВП графитом. Но теперь уже без разницы. 100 тысяч рублей. Глок Градиент. Всем огромное спасибо за просмотр. Вы просили КБ. Я его снял. Я закинул. И я вообще об этом не жалею. Крадик, 100 тысяч на ваших экранах. Пожалуйста. Хотите больше КБ? Лайки. Реально. Лайки, лайки, лайки, лайки. Потому что спонсора тем более сегодня не было. Спонсор мой карман, my, my pocket. Короче, ребят, реально ролик получился крутой, 100 тысяч рублей. Это очень крутой open case, я так считаю. Я надеюсь, вы так же считаете. Всем спасибо, это был человек. До новых встреч. Пока, пока. У меня очень крутое настроение. Спасибо большое за просмотр.